Узнаешь, ну, чем он сосед, можно говорить о каких-то междисциплинарных вещах, о каких-то взаимодействиях, о каких-то совместных проектах и, так сказать, деятельности совместных. Гости познакомились со структурой Казанского университета, а также обменялись опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Валитяров, универ -Ньюз.